И снова мы, ребятки, в древнем мире пытаемся эволюционировать. Ну что ж, давайте-ка немножко окинем взором расклад вещей, которые сейчас с нами происходят. Значит, что мы видим сейчас на нашем с вами экране. Мы видим, что мы обезьяны, да, то есть мы именно состоим в клане, то есть не в маленьком, а в таком вот уже сформировавшемся. Нас тут несколько человек, точнее несколько обезьянусов, да, то есть и мы пытаемся, ребят, выжить. В этом а, древнем а, мире. На заре, ребятки, играем на заре эволюции человечества. Игрушечка, ребятки, под названием Ancestos, The Humankind Odyssey. Итак, ребятки, клан Волосатые Пятки снова в деле. Так именно называется наш а, обезьяний прайд, да, то есть... А... Мы, ребятки, э, так себя назвали Потому что, черт побери, мы и есть волосатые пятки Поэтому давайте пробуем эволюционировать Вот этим интересным названием Ну что ж, а, данные, ребятки, задачи у нас простые Нам сейчас а, после тяжелого трудового дня Необходимо отдохнуть, поспать, да а, Давайте мы это сейчас и сделаем Да, то есть мы отдохнем Здесь так, сня снимем детенышей Пускай тоже отдохнут И попробуем, ребятки, эволюционировать Но, по-моему, я уже по максимуму эволюционировал А у нас пока что возможности эволюционировать больше нет На сегодняшний день а, завтра, ребят, попробуем эволюционировать завтра Давайте отлежимся как следует, отдохнем, да а, Обязательно, ребят, не забыть пополнить запасы воды и еды на утро А пока, ребят, поспим, посмотрим замечательные сны Отдохнем немножечко О, тут какой-то макакин, да, у нас в наших снах а, а, С еще одной обезьянкой Мы, ребят, хотим есть, я так понимаю, да, наш персонаж захотел есть И мы, ребят, давайте просыпаемся, нам необходимо что-то поесть Потому что у нас еда на полном нуле, вода и... Вода и сон у нас нормально А вот с едой проблематично Так, у нас здесь где-то были кокосы Надо бы их попробовать сейчас, да, на вкус Мы в прошлый раз заготовили Да, ребят, кому интересно прошлое наше прохождение Пожалуйста, переходите На канал на мой Все, ребятки, у нас на канале есть Вся серия прохождений По данной игре у нас там все присутствует Так, ну что ж, давайте попробуем А Этот кокос уже на вкус, да, что-то мне Очень сильно есть хочется, так, неправильно ты держишь Давай в другую руку возьмем камень, да, и этим камнем Хотя это не совсем камень. Блин, есть хотим. Есть хотим мы очень сильно. Так, выбрасываем. А, нет, кокос забери. Выбрасывай камень, значит, да. И возьми какой-нибудь другой камушек. Вот где-то еще у меня. А, вот камушки. Куча целых камней. Так, берем камушек. Давайте, ребятки, надо разбить срочно кокос. Вот так вот. Да, и уже поесть. Ах ты ж, е-мое, я даже еще не следовал, ребятки. Мы можем вот так вот, ребят, очень легко и просто разбить кокос камнем. И мы получаем достижение. Вы используем гранит как инструмент минимум два раза выполнено. Да, замечательно, мы получаем новую еду Эта еда, ребятки, у нас кокос Давайте-ка насытимся, потому что, блин, очень сильно хочется есть нашему персонажу И как бы у нас цикл жизни от этого а, не сократился А как видите, он у нас начинает сокращаться а, Мы, ребят, можем это определить по красненькой полосочке, которая у нас а, начинает уменьшаться да. То есть мы вот недавно только видели, как она у нас пульсирует Да, это значит то, что у нас жизненный цикл, наш, цикл нашего самца Да, мы сейчас самцом играем Напомню, он у нас немножко уменьшается. Поэтому давайте как след поедим. Конечно же, хотелось бы, чтобы все члены нашей стаи поели. Они, наверное, все голодные. Но я сейчас это попробую проверю. Так, стоять. Что мы там взяли с тобой? Еще один камень. Да, камень можно сюда положить. И второй тоже. Так, что у нас наши сородичи, значит, а здесь? Посмотрим на статус. А ты у нас что? А, тоже... Тоже у него очень низкий уровень выносливости почему-то. Я так понимаю, им необходимо всем а, поесть. А, так, вот у этого только самца все в этом плане а, в порядке. Ну что ж, захватываем ребятишек, да. Так, идем сюда. Так, идем второй тоже сюда. Захватываем, значит, всех. А, и, наверное, мы попробуем переместиться куда-нибудь в другое место, да. То есть, потому что здесь уже как-то проблематично. Давайте-ка, знаете, как сделаем? Так, кто у нас нуждается? Сейчас мы всех накормим и отправимся, ребятки. Надо заботиться о всех членах нашей... Стай, давайте для всех подготовим мы сейчас по кокосику. Так, тихонечко. Ага, вот так вот, да, раз кокос. Так, кому кокос? Так, кто у нас голодный? Так, старший особь самка. Так, держи кокос. На, поешь кокосик, да. То есть я надеюсь, ты без, моего, без моей команды будешь это делать или нет? Или ты, или ты не голодна? Так, давайте еще кокос возьмем. Затарились мы тут кокосами, благо у нас в этом плане. Так, тихонько, а если а наоборот? Можно наоборот? Не, наоборот, по-моему, нельзя. Давайте-ка вот так вот. Камень, значит, должен быть у нас в правой руке, а кокос в левой. Опа, отлично. Так, на кто у нас еще голодный? Ты у нас голоден, нет? А, партнер, а, значит, а, пар партнерша у нас, так я понимаю, да? Это у нас взрослая самочка. Давайте так, задим ей тоже кокосик. И, и они что-то даже не хотят есть кокос, я не знаю почему. Наверное, им надо показать, как это делается. Давайте еще один кокос расколем сейчас. И покажем, как же это все-таки делается. Мы запаслись кокосами, это очень хорошо. Вот так, с одного удара буквально. У меня, ребятки, ловкость рук прокачана, да, и я с одного буквально удара все кокосы разбиваю только так, только в путь. Так, давайте глянем, сколько у нас персонажей здесь еще вокруг. Вот там еще какой-то персонаж есть. Надо бы его подозвать, да, то есть, а, насколько я помню, мы вроде научились подзывать издалека персонажей, да. То есть, давайте посмотрим, как это можно сделать. Так... О, это что он такой покричал и все давай-ка попробуем а, сформировали мы нейтрон, трон значит да да то есть мы научились распознавать а зачем запоминать надо тебя просто подозвать попробовать да есть возможность его подозвать нет Что-то я не понимаю вроде мы сконцентрировались да но отметили его но это не влияет на подзывание как ты их можно подзывать Наверное, вот так вот, да, то есть это я всех созвал, а, но надо сейчас с этого чувачка убрать, значит, меточку, да, давайте сконцентрируемся еще раз. Так, секундочку, да положи ты, зачем ты взял эту штуковину? Так, давайте попробуем с помощью интеллекта, я так понимаю, его жажда мучает, сейчас мы, сейчас мы покажем, как нужно водичку пить, а может быть даже еда. Так, концентрируемся, опознать, опознали, запомнить, запоминать не обязательно, так, ну ладно, все, я так понимаю, мы убрали... А вот так вот, короче, воду пить надо Что ж вы в самом деле так как обезьяны Так, давайте попробуем попить воду Съесть, осмотреть Так, а давайте мы покажем, во-первых Как надо есть эти орехи Точнее, не орехи, а кокосы А то, что-то у нас тут, смотрю, проблема, да, то есть в этом плане Как есть, смотрите, как надо есть Запоминайте и повторяйте все за мной Вот так вот берем, значит, и едим просто Перекладываем предмет мы в Так, это я его положил, да, давайте возьмем Перекладываем его, значит, в. Так, так, так, сменить руку. Это я сменил. Так, сменить руку. Съесть, да. То есть перекладываем мы. В какой у нас сейчас руке находится кокос? Да, в левой, я так понимаю, да, руке? Кокос находится или в какой? Да, нет, в правой, ребятки, руке находится кокос. И все, вот так вот просто едим. Давайте. Навались на кокосы. Так. Получается. Вкусно, да. Отлично. Все есть, всем есть. Обеденный перерыв. Так, что у нас тут? Самочка. Так, старший, А, это самец. Тоже держи кокос, короче, ешь его. Кокос надо есть, на, держи так, есть, дать, на, пробуй, кушай давай, кушай, кушай, не стесняйся, все должны поесть, все, а племя должно быть не голодное, а довольное и счастливое. Так, у тебя что в руках? У тебя в руках какая-то ягода, я так понимаю, да? Давайте все на водопой тогда сейчас, раз уж такая пляска у нас пошла, попробуем попить водички еще. Я так понимаю, у нас по воде тоже небольшие просадки. Да, и сейчас мы, наверное, будем потихоньку выдвигаться, да, то есть э, здесь я уже в этом месте э, много чего интересного изучил. Вот там вот чувак у нас страдает от, то ли от голода, то ли от чего. Почему ты нешка, Коста? Можно вот эту штуковину поесть тогда? Давайте, навалитесь все. Навались, братва, как следует. Надо поесть. Необходимо поесть. Вот у нас есть квощ. Тоже вкусная, питательная штука. навалить как следует и а, утолить, свою, утолить свои, так сказать, а, потребности. Да, вот еще хвощ. Кто-то пьет, кто-то не пьет. Вообще непонятно, на самом деле, эти обезьянусы. Да, давайте как следует утолим все свои, а, по, по всем параметрам все, да? Но я думаю, с водой у меня проблем-то точно не было. Так, а хвощ почему никто не ест? Почему никто не ест хвощ? Я взял, значит, хвощ. И никто его не ест почему-то. Давайте попробуем все вместе. Раз, два, навались. Братва, навались на хвощ. Никто не хочет. Я один только тут ем. Так, останетесь голодными. Че у тебя? Какая проблема? Старая. Старая особь. Да, то есть у мы видим выносливость на минимум почему-то. Давайте переключимся на него и посмотрим, попытаемся выявить проблему. А, так, изучить. И попробуем переключиться на этого старого больного Обезьянуса. Так, почему он у нас не ест? Давайте посмотрим. Как-то он передвигается уже медленно. Может, тебе поесть надо или что? Да, во-первых, съешь кокос, который я тебе дал. Да, съешь его быстренько и не отказывай себе ни в чем. Не надо а, себя мучить а, всем этим делом. Давай, пробуй, питайся, как следует насыщайся и будем выдвигаться уже. У нас сегодня глобальная миссия. Нам необходимо а, выдвинуться в какие-нибудь а, не столь отдаленные места. Давай, ешь до конца все. Приходится самому, ребят, выруливать, разруливать, да, то есть вручную управлять, чтобы у нас все члены нашего сообщества были, были сыты и довольны. Я надеюсь, ты наелся, нет? Так, и водички тоже попить надо. Почему остальные члены нашего, так сказать, клана, они этим не занимаются? Почему я один а, пью водичку там, я не знаю? Потому что все, наверное, уже сытые и довольны, да, разбежались. Этот один остался самый больной и самый такой неэффективный. Поэтому сейчас мы его напоим, накормим. Да, как видите, у него цикла продолжительности жизни гораздо меньше, чем у здоровых самцов, у здоровых обезьян. Поэтому надо его накормить, друзьяшки. Ну что? Все? Вкусно тебе? Сытно? Отлично. Давайте посмотрим. Так, у нас здесь все нормально. По статусу здесь все хорошо. А здесь, значит, давайте глянем быстренько. Здесь у нас что? Вот здесь, кстати, тоже старшая особь самка, да, то есть тоже у нее проблемы, я смотрю, но... У нее маленький кружочек. Ну, вполне возможно, что у маленький кружочек это нормально для нее. Так, ну что, переключаемся на нашего главного самца, который у нас является матерью героини, да, то есть такой с кучей ребятишек на спине. Не все, пора выдвигаться. Давайте, все, пошли за мной. Вот это что у нас? Тоже можно же поесть. Давайте, кто еще не поел, ешьте. Ешьте как следует, нас ожидает долгий путь. Так, ну вроде бы пока что все. Так, ну что, выдвигаемся. Давайте глянем еще раз здесь, что у нас осталось не исследовано. Вроде бы все исследовано, вроде бы все хорошо. Вот там вот что такое, непонятно. Мы даже, ребятки, исследовали вот этот вот улей, да, пчелиный, который здесь висит. Так, ну что, пытаемся выдвигаемся, да, возможно, где-нибудь мы сейчас немножко подальше лагерь разобьем. Так, вот эта палка нам пригодится. Так, ты, ты, ты кто у нас такой, самка или самец? Это у нас самка, да, Гош самка На, держи палку тебе. Так, подожди. Так, давай дай-ка мне, что это такое? Листья какие-то. Дайте-ка я листья сожру эти. Так. Ага, они, кстати, против холода защищают. На тебе, кстати, палку, самка. Держи. Вот, и будешь ты с палкой, будешь отм отмахиваться от всех. Да, мы выдвигаемся, ребят. У нас вылазка. Давайте, погнали, нам пора изучать. Нам пора эволюционировать. Если мы тут будем сидеть, мы ни хрена не, на не наэволюционируем. Нам нужно двигаться, друзья. Погнали. Так, надо было хотя бы мне самому тоже палочку какую-нибудь взять, да? Ну да ладно, так, а главная наша задача, ребят, это основываться на свои органы чувств, то есть не бояться пользоваться чувствами, да, то есть иначе нам же будет хуже. Так, что там внизу такое? Это мы все исследовали, это тоже мы исследовали. Давайте посмотрим запахи, какие у нас тут в округе. Так, это кто у нас там? Ага, понятно. Да, ребят, не надо не забывать пользоваться всеми своими чувствами, да, то есть они у нас в процессе и развиваются от этого, да, неплохо так. Да, поэтому в процессе того, как они развиваются, мы сможем открывать все больше и больше И лучшие качественные цепочки в эволюции в нашей Так, ну что ж, выдвигаемся, давайте все за мной Кто там еще не за мной? А ну давай за мной Где вы там все? Я смотрю, двое где-то вообще остались за пределами, за пределами, да? То есть не хотят они с нами идти почему-то А почему, не знаю, где кто остался, я вообще не пойму Где кто? Так, а что там такое наверху? Так, так, так. Ну что вы? Где там застряли-то все? Я не понимаю. Да, блин, капец просто какой-то. Всех хрен соберешь. Так, ну что, мы вот, значит, выдвигаемся, да, то есть нам необходимо сейчас сменить место нашего пребывания. Будем, наверное, придерживаться все-таки речки. И где-нибудь мы сейчас, наверное, там внизу и освоимся. То есть пора бы нам спуститься со скалы, а за остальными мы придем. Так, у нас здесь должен быть безопасный спуск. Так, тихонечко. Так, особо не злоупотребляем ползанием по скалам, потому что на это тратится очень много энергии. Так, так, так, тихо, тихо. Давайте попробуем вот по этому дереву мы сейчас сползти. Тут, кстати, есть те самые грибочки. Ну что, пошли, пошли. Хватит там уже отсиживаться-то. Где вы все там? Опять позвать надо. Куда вы постоянно от меня отходите, я не понимаю. Так, ладно. Я думаю, что сейчас они подойдут, они меня все слышали. А мы пока осмотримся. Посмотрим, кто у нас здесь в округе находится. Так, интересные вещи тут мы рассматриваем. Это у нас волокна. Кстати, у них какой-то баф есть от этих волокон, да? Мы, по-моему, что-то... Какое-то сопротивление получаем, когда их используем. То ли к то ли еще к чему-то. Да, и надо бы попробовать воспользоваться. Так, выдвигаемся дальше. Так, что там такое у нас? Тоже волокна. Ну ладно, потихонечку будем двигаться. Ну где вы, сородичи? Эй! Давай за мной все, быстренько. Так. До того дерева допрыгнуть, да? Блин, я не знаю, допрыгну или нет. Давайте попробуем. Так, а по листве, если вот по той? А если я туда прыгну, будет печально. Так, по крайней мере, можно будет за листву, если что, уцепиться, ухватиться. Так, вот там есть волокна снизу, хлопкового дерево. Там что такое внизу? Да, ребят, надо внизу... Ох ты! А там внизу у нас змея. Вот это да, вот это прикольно, да-да-да. Вот это, ребят, надо все фиксировать. Так, что там такое вдалеке? Блин, осторожнее. Надо до конца... Так, это тоже под вопросом, пока неизвестное что-то там мы нашли, здесь тоже под вопросом, но надо бы, наверное, туда слазить, да, и посмотреть, что это там такое неизвестное. Там, кстати, какой-то обезьян сидит, вот там я его нашел, да, в той стороне, судя того, как он, как он воняет, да, вот там у нас обезьян сидит, можно было бы его запомнить, запомнить. и, кстати, да, давайте как основную цель пока возьмем его и посмотрим все-таки что... Да, то есть давайте запомним. Там он у нас на, на дереве сидит. И это, похоже, обезьян не из нашей стаи. Хотя я могу, ребятки, путать. Хотя... Может быть, это из нашей стаи, просто уполз, немножечко отбился в истерике. Такое тоже у них бывает. Так, смотрим, ребят, в округе, что тут есть. На наличие запахов все проверяем, да, то есть нужно внимательно быть. Вот видите, если бы я не пронюхал сейчас как следует, да, я бы не заметил эту змею. А теперь я буду представлять, где она у нас там имеется. Кстати, вот на этом бревне очень много поганок, и надо бы запомнить, возможно, это нам как-то в будущем пригодится даже, да, то есть я, правда, не знаю, какая от них польза пока что, да, от этих поганок, но, возможно, какая-то Какое-то практическое применение мы ему сможем, им сможем найти, кстати, много очень поганок здесь. Ну что вы там, где? Семейство мое, обезьяны, обезьяноподобные, блин, черт вас побери, а. Куда они делись? надо было, наверное, там нам свернуть на дерево, запрыгнуть поближе. Давайте к ним обратно пройдем, а Тут что-то я всех потерял, они где-то там у меня остались. А, в той стороне, да, все почему-то остались. Я, я что, я что, за, закончил вылазку, что ли, или что? Мы же все вроде договорились, выбираемся из нашего логова, да, и потихоньку начинаем эволюционировать. Вы что тут остались-то, а? Так, жатва, надо, надо, надо нам кушки забывать, да, то есть это очень, очень важно. Давайте, ребят, навалитесь-ка, тоже кушайте, то есть не стесняйтесь. Надо есть, чтобы выжить, так. Так, мне только что сказали, что я забыл запомненный ранее предмет. Очень плохо, на самом деле. Так, где-то тут можно спуститься. Давайте-ка посмотрим, где нам необходимо спуститься туда вниз но я наверное предпочту найти все-таки своих всех э, ребят где они находятся там по-моему уже кто-то у нас в той стороне есть так там что такое Блин, как, ну, такое ощущение как будто я здесь все уже изучил но блин ни хрена не все еще как оказалось еще много чего нам предстоит изучить то есть вот эти все вот квадратики да все это мы изучим блин капец их как много то А на этом дереве а у нас опять формируется значит а сформируется нейрон, а, и наш, наш обезьян что-то возмущается, я так посмотрю, да? О чем возмущается, непонятно. То ли это наш обезьян, то ли это не наш обезьян возмущается, не знаю. Так, давайте посмотрим, где все наши. А, там у нас остались, значит, а, так, у нас два ребенка, а там у нас в лагере остались женщины, я так понимаю, да? Угу, так, а, как мне говорили, что для того, чтобы новое место освоить, необходимо нам... Ни хрена, сколько у вас здесь осталось. Чтобы новое место освоить, нам необходимо, чтобы у нас там было, значит, место для сна. Ну, ладненько, пока завершим вылазку тогда. Так, вы далеко не разбегайтесь, да, чтобы все были в пределах видимости, в пределах досягаемости. Я сейчас, как следует, еще раз пройду, и по максимуму все исследую в округе, и мы с вами будем выдвигаться, наверное, на следующий день уже. Так, сейчас я быстренько гляну, что у нас здесь, здесь ожидает в округе, да, то есть внизу. И мы дальше уже будем пробовать а, проходить. Так, а вроде теперь все у меня сейчас в лагере остались, да? И мне сейчас остается посмотреть, все-таки, что у нас там есть а, внизу такого интересного. Постоянно появляются какие-то новые запахи. Хотя я эти запахи уже где-то а, видел. Так, так, так. Нам необходимо сейчас спуститься так аккуратнее. Аккуратнее. Вот тут, в принципе, место-то неплохое. Но знаете, чем оно плохое? Потому что здесь нет крыши над головой. А если нет крыши над головой... То мы здесь окоченеем нахрен, но здесь зато есть. А здесь зато есть вот эти вот ягодки интересные, да. То есть а, можно также спуститься, блин. Да хватит тоже карабкаться, -то, а спустись тоже на землю. Здесь, здесь есть ягодки, да, которые можно использовать. Здесь есть места для рыбалки, для, для рыбной ловли, да. Но здесь, ребят, нет крыши над головой. Это очень плохо. Я бы, наверное, сначала нашел какое-нибудь местечко, да, поинтереснее, Чтобы была крыша над головой, а уже после мы бы начали выдвигаться. Так, там что такое? Так, там у нас хвощ, кстати, надо этим всем пользоваться, да, то, что мы уже изучили по возможности, и никак не пренебрегать, потому что это дает нам определенные бонусы, нам эти бонусы потом пригодятся. Одному, конечно же, не так сильно безопасно двигаться здесь, да, но необходимость в этом, думаю, есть. Так, там значит место пресной водички, да, можно попить здесь водичку, так, я сейчас ищу место для следующего нашего пункта, то есть пребывания. Нам необходимо двигаться, да, и нам необходимо разведывать эти эту местность всю, а, в идеале, да. То есть, так, давайте глянем, что здесь у нас такое находится. Гранит, ребятки, есть. И опять-таки гранит. Отлично. Так, дальше что? Какие у нас запахи вокруг? Не забываем, ребятки. Так, вот у нас ягодки какие-то, да, съедобные. Там у нас внизу тоже ягодки. Так, там у нас что? Там у нас тоже какие-то есть. Так, давайте, ребят, продвигаемся потихонечку. Нам необходимо исследовать местность, я бы, конечно же, маркер поставил на свое жилище, чтобы не заблудиться потом, да, то есть, хотя мы его и так видим, да, но все-таки надо бы, наверное, поставить маркер, чтобы потом не заблудиться. Давайте на него наведем и запомним, так, на буковку Е, все, отлично, запомнили, чтобы всегда быть в курсе, где наш маркер нашего жилища находится, да, на самом деле, это очень-очень Важный момент. Так, ну что? А Никого здесь нет, а здесь в кустах. Давайте-ка... Так, а вот я слышал. Я кого-то слышал. И этот кто-то, он вот тут вот движется, мне кажется, да? Вот она, ребятки, змея. И вот этих вот моментов надо стараться избегать, да? То есть, потому что опасность может а, в любой момент а, на нас напасть. А с любой стороны, да? То есть, и очень важно контролировать, что мы сейчас и делаем с вами. Я бы, знаете, что сделал? Я бы взял какую-нибудь палочку, да? Так, здесь можно палочку взять? Где у нас палочки? Где же... А, вот она у нас, сухая палочка. Да, сейчас мы сделаем себе. Мы уже умеем, да, это делать. Так, палочка это раз. Да, сейчас мы быстренько себе сможем сделать из этой палочки какую-нибудь интересную полезную штуковину. Ну давай, поднапрягись же. Вот так, вот так. И нам надо сейчас ее обработать, да? Давайте возьмем камушек. Обычным камушком, кстати, тоже можно обрабатывать. Давайте попробуем это сделать. Только здесь немножко силы удара надо рассчитывать. Так. Блин, вот, если честно, я не знаю, получится у нас обычным камнем или нет. Или мы сломаем. Вроде немножко получается. Но я боюсь, что обычным камнем это будет гораздо дольше, наверное. А может быть даже и вообще... Ничего не получится. Хотя получается. Выносливость только очень сильно заканчивается, друзья. Да-да-да. Да, получилось, друзья. Все-таки мы научились обрабатывать обычным камнем, но мы очень сильно запарились. Так, смотрим. Здесь где-то опасность. Да, то есть я ее должен фиксировать, по идее. Но не вижу, где она. Так. Так. Где же наша, наша опасность? Я тебя слышал же. Где то зараза? Так, надо, наверное, перекусить что-нибудь. Давайте пока камушек здесь оставим. Он нам пока не нужен. Так, палку заберем. А камушек оставим здесь. И я слышу, где-то у нас а, змея шипит, да, походу? Где-то она здесь есть. Так, о, еда, еда, еда. Еда нам пригодится. Давайте-ка поедим. А то что-то мы устали. Оголожали. Так, и тут где-то у нас рядышком змея. Я прям слышу, как она шипит. Ой-ой-ой! Отравление. Так, отравление вызывает яд, поедание испорченной пищей, или нездоровых плодов, или попадание в организм токсичных веществ. При отравлении ищите что-нибудь. Так, а что такое? Из-за чего отравление? У нас сейчас змея, что ли, цапнула? Или как? Подкралась к нам. Да нет, это просто из-за ягод. Хм, я даже не знал, что так можно. На самом деле, ребятки, бывает и так. То есть мы можем травануться так, ну что, смотрим. А, где-то здесь ползает змея, и надо ее просто зафиксировать. Я просто-напросто ее сейчас слышу, но не вижу, где она у нас притаилась. Где-то она у нас точно есть. Где-то... А, вот она, ребятки, вот там у нас змея. Надо бы ее, наверное, отпугнуть или, не знаю, или как-то ее, наверное, палочкой огреть надо. Давайте посмотрим еще разочек. Так, вон у нас змея, мы ее, ребята, очень хорошо видим. Да, действительно, отравление ничего хорошего нам не приносит. Где змея? Здесь, ребятушки, у нас змея есть. Вот она. И наш персонаж начинает паниковать немножко. Так. Ну что мы с ней можем сделать, с этой змеей? Давайте посмотрим. Так. Она за нами поползла. А если ее на палочку надену? Давайте попробуем. Может быть, у нас получится. Так, ты что там, змея, делаешь? Давай, иди сюда. Так это было а? она меня ужарила что ли я не понимаю ли чё узкоголовая мамба меня ужарила и куда-то убежала так так у меня ребятки яд на меня воздействует это очень очень нехорошо мы можем загнуться так так где эта змея давайте еще раз глянем вот она там внизу мне бы хотелось ее зажарить мне бы хотелось ее на палку насадить вообще-то она от нас уползает почему-то иди сюда я так просто не сдамся теперь. Как бы ее контратака. Так, наклонение, а в направлении врага... что-то я не понял. Как контратаковать-то контр я вообще не пойму. Как-то можно контратаковать, но я не знаю как. Так, дело принимает не очень хороший оборот. Как я погляжу, да? Так, или мы завалили ее, или что, я не пойму с ней вообще с этой змеей? Так. Ну, ребятки, у нас яд, а от яда необходимо какое-нибудь снадобие принять. Куда она вообще уползла, я не понимаю. Это змея. В каком направлении она делась? Она еще где-то здесь по-любому. Или я ее завалил уже, или что? Давайте глянем. Вот тут в кустах было противостояние. Меня и змеи. Куда она уползла, я не знаю. Но на меня сейчас действует яд, я так понимаю, да? Я отравлен и мне хреново на самом деле, пока мне хреново, надо бы, наверное, возвращаться обратно домой. Чем мы сейчас и займемся. Так, вот этот хвощ, кстати, нам нужен, да? Давайте-ка мы палочку сейчас выкинем тогда. Возьмем хвощ. Хвощем, ребятки, можно м -м, обмазываться, я насколько знаю, да? Но он у нас от яда не дает а, никаких бонусов. От яда, по-моему, что-то другое спасает. А, я, если честно, не помню, что, по-моему, даже а, мед... Поэтому, наверное, мы сейчас вернемся быстренько обратно. Да, у нас нехорошая ситуация. И нас немножко подколбашивает нашего персонажа. Да, давайте мы, наверное, сейчас вернемся все-таки обратно. Да, нас же здорово сегодня долбануло. Да, и я знаю, ребят, где есть мед. Пойдемте вернемся сейчас обратно. Пока не стало поздно. А то у нас и отравление, и плюс нас еще, по-моему... Хотя, подождите-ка, если бы это был яд то нам было бы гораздо хреновее, да, то есть у меня, смотрите, я, то есть написано, да, это зелененькое, это сопротивляемость к яду у меня на самом деле стоит. У меня всего лишь навсего сейчас идет отравление пищевое и все, хотя я, может быть, даже ошибаюсь, друзья. Может быть, даже я и ошибаюсь. Ну да ладно, давайте проверим сейчас. Так, а где же у нас наша логово? Так, здесь что такое? Это у нас волокна. Так, где логово наша, Давайте-ка посмотрим, куда нам нужно идти. Так, вот там вот наше логово. Давайте вернемся сейчас в логово. Я попробую просто а, скушаю метку, и, возможно, мне это поможет. Потому что мне кажется, что я сейчас немножко заражен ядом, да? Был кушен ядовитой змеей. Так, так, так. Давайте, ребят, вернем сейчас в нашу колонию, в нашу группу. Так, назад. Так, опачки, опачки. Так, выкинуть бы палочку сейчас. Она, в принципе, не нужна. А взять нам лучше надо кокосик. Да, мы его, по крайней мере, можем поесть. И прыгаем на другое место, на другую сосну, на другое большое дерево. Сейчас мы вернемся, значит. Вот я не пойму, вот это, а, то ли это противоядие, то ли это в яд по моим жилам течет. А, не могу знать. По-моему, зелененьким это, блин, от, но отравление-то тоже оно ни хрена не было у меня. А красненьким, поэтому, скорее всего, яд все-таки продолжает действовать у меня. Так, где у меня а, наше с вами убежище? Оно вот там вот находится. Главное, нам не навернуться. С этого дерева. Так, аккуратненько, аккуратненько, без лишних, э, без лишних резких движений мы перемещаемся потихонечку туда. Так, главное сейчас нам не упасть. Так, так, так, отлично. Так, и мы уже почти на месте. Почти что не считается необходимо дойти до этого места. Что-то как-то мы вообще далеко залезли, высоко. Да, нам, нам сейчас главное добраться, ребятки, а там мы уже посмотрим, что можно будет сделать. Так. А мы наверху. Вот здесь можно по лианам спуститься. Насколько я помню. Как это сделать? Правильно надо сделать как-то это, чтобы не навернуться, друзья. Давайте как-нибудь сбоку на них зайдем, что ли, я не знаю. Вот как-то так. Так, тихо. Чуть-чуть не это. Мне не стало больно. Ну да ладненько, ребят, мы на месте. И сейчас я попробую все-таки метком утолить этот яд. Да, то есть у меня сейчас, я видите, я отравлен. Я был укушен змеей опасной и... Нам необходимо сейчас попробовать а, этот эффект снять. Где мои палочки? Здесь у меня были палочки в кучке. Где-то они лежали. Так, я уже, по-моему, спать хочу. Так, ладненько, давайте сделаем палочки. Палочки у нас делаются из вот этих вот папоротников. А, и как-то сейчас я попробую это сделать. Так, вот, значит, получилась палочка. И с помощью этой палочки, друзья, мы можем кушать мед, насколько я помню, да, вроде как. Нам достаточно кулью подойти. И мы сейчас посмотрим, можно ли будет нам с помощью меда убавить вот этот вот эффект отравления. Сейчас, ребятки, все узнаем. Так, стоять. Место сбора у нас на месте, так сказать. Мы на месте сбора находимся. И смотрим. Сменить руку. Да, можно нам сделать. Так, достать. И давайте попробуем. Получится ли снять у нас эффект яда или нет. Так, а прям здесь, если поесть мед. Не получается или чё ну, здесь-то что, не получается есть мед? Так, меняем руку. А, я еще даже, ребят, не доставал его отсюда. Я не знаю, что это у меня такое в руке. Сейчас у меня полная неопределенность до того, что у меня находится. Сейчас мы, ребята, следуем. Этот мед, кстати говоря, очень целебная, наверное, штуковина. И мы сейчас, ребятки, попробуем. Мед, ребят, новая еда, мед осмотрели мы и давайте попробуем съедим. Что же нам этот Мед даст. Мед даст. Смотрите, как сильно он уменьшает количество яда, да, в нашем организме. Это очень-очень хорошо. Поэтому надо, ребятки, мед иногда покушать. Вы, говорит, воздействие на пчелиные улей подходящим инструментом два раза. А если еще разочек взять? Он нам, может быть, баф какой-то даст, если мы его еще раз поедим. Если честно, ребят, я не знаю, но сейчас мы попробуем. Да, ребятки, вот, вот, ну, а, все, понял. А сопротивление это у нас появляется только тогда, так, ладненько, я пока возьму, но есть не буду. Сопротивление появляется, ребят, тогда, когда у нас э, такой щиток, знаете, этого эффекта негативного. Тогда, да, у нас сопротивление есть. А так я просто-напросто э, был просто укушен змеей, да, то есть э, негативный эффект от этого получил. Так, ну давайте-ка это все дело забудем сейчас, вот тут у нас что находится. Нам необходимо сейчас так опознать. И забыть это место, да, забыли, все Но мы и так помним Так, и нам необходимо, ребятки, сейчас поспать Ну, не получилось у нас, ребят, сильно далеко сегодня дойти, да То есть, э, ну, сами все видели э, Некоторые сложности возникли Ну, насколько прошли, ребятки, мы настолько прошли Давайте мед какому-нибудь члену нашей банды дадим, да, например, тебе Так, держи и пользуйся на здоровье Так а мы с вами немножко передохнем на наш с вами лежанчик. Хотя пару часиков будет замечательно. Но ну, а нас ждут следующие деньки эволюции в данной замечательной игре. Давайте попробуем эволюционировать. Что же мы сегодня изучили-то? Давайте глянем. Так, какие-то веточки, смотрите, у нас открываются эволюции. И мы можем в этом направлении двигаться. Смотрите, у нас полностью кружочек уже заполнен. Так, вот это что такое? Это у нас язык тела. Общение, после так-так-так, мы, значит, наверное, его сейчас и разовьем, потому что это должна быть очень интересная функция. Она очень-очень, смотрите, много требует энергии, да, вот этой вот нейронной, но мы попробуем разовьем, мне очень хочется узнать, что это такое. Так, теперь можете с расстояния просить некоторых членов стая подойти и сопровождать вас. Нажмите Q, чтобы задействовать органы чувств, выберите слух, а затем зажмите правую кнопку мыши и... Отпустите, чтобы приказать находящимся в поле зрения членам Ставить сопровождать вас Вот это да, вот это прикольная тема Так, давайте посмотрим, куда у нас еще Нас заводит наши ветви развития Так, двигательная функция Так, и здесь у нас тоже Это у нас органы чувств и здесь у нас тоже органы а, чувств. А вот это у нас что за линия? Это у нас интеллект, друзья. Давайте все-таки по а, линии интеллекта тоже сделаем какой-то прорыв, какой-то шаг вперед. Потому что интеллект, это, ребята, важная очень функция в развитии в целом, я так понимаю. Давайте-ка посмотрим, что здесь такое. Теперь вы можете автоматически обнаруживать ресурсы какого же типа, как основной объект. Такого же типа, как и основной объект, когда они находятся рядом... А когда они находятся рядом с ним Во как, значит, да, то есть мы автоматически Обнаружим ресурсы, такого же типа, как и Основной объект, когда они находятся Ну, по-моему, я такое уже делал Насколько я знаю, ну да ладненько Так, еще одна веточка открылась, давайте потратимся Все-таки по максимуму Так, здесь пока мы не можем, здесь у нас Органы чувств, вот сюда, если мы пойдем Что у нас тоже? Органы чувств Давайте попробуем разовьемся Развлечение запахов, давайте попробуем Вот эту ветку разовьем да, я все-таки хочу по органам чувств пройти максимально далеко. Давайте глянем. Так, радиус автоматического обнаружения безопасных запахов, исходящих от одинаковых биологических видов, увеличен. Отлично. Так, и у нас еще развивается. Такая это что такое? Это двигательная функция, давайте тоже ее разовьем И посмотрим, что же она нам даст Ситуативный ортостаз После соединения нейтрона Вы можете замечать больше удаленных предметов с помощью интеллекта Ну давайте тоже разовьем, то есть нам это, ребят, тоже Очень а, важно Теперь можете замечать больше удаленных предметов С помощью интеллекта, друзья, эволюционируем потихонечку Эволюция не стоит на месте Прогресс большими шагами Движется вперед Так, и здесь что у нас такое, тоже бы хотелось бы узнать Так, а вот тут что такое у нас? Тоже органы чувств Определение источника звука после соединения нейтрона Дальность обнаружения источника увеличится. Давайте, ребята, эволюционируем потихонечку и развиваем все возможные пункты, на что у нас хватает дать. Дальность обнаружения источника звука увеличена. Замечательно. Ну на больше мне, наверное, не хватит теперь, да, уже? И, а вот это если развить? Не, мне уже не хватит, потому что я вижу, что здесь кружочек остался маленький, да? И реально вот уже на это, вот и сенсорная память, после соединения трона в каждый анализ источника пищи будет проходить быстрее. Я, наверное, думаю, что мне уже не хватит. А, нет, хватило, друзья, Да. Теперь анализ качества источника пищи проходит быстрее. Замечательно, друзья. Эволюция реально идет полным ходом. Ну так, я надеюсь, нам пока этого хватит. Да, то есть давайте поспим чуть-чуть прям вообще, да, отдохнем. Хотя бы часиков до 10. Да, и нам, думаю, этого хватит, чтобы восстановить какую-то часть а, сил. А, рассвет. Так, да, нам снятся сны. Это значит, что мы спим уже нормально. Давайте часиков до 9 поспим сейчас. Вот так вот, да. И так, сон у нас так себе, да, вода так себе. Еда только на максимуме. Ну что ж, друзья, вот такое вот интересное приключение у нас получается, да, то есть э, на сегодня будем заканчивать серию. Спасибо большое, что смотрели. Ну и, конечно же, хотелось бы, ребят, услышать ваше мнение по поводу данной игры, то есть как она вам вообще заходит или не заходит, да, на моем канале. Пожалуйста, пишите комментар свои комментарии и свое мнение по данному поводу, а братишка Скретч уже дальше будет мотивироваться вашими комментариями и просмотрами и пилить дальше прохождение до этой замечательной игрушки. Давайте наберем хотя бы 150 просмотров и 50 лайков на данный видос, чтобы братишка Скретча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 с вами до новых встреч друзья